Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я решил сделать такое видео. Ну, веселый случай. Когда вспоминаешь случай веселый, а когда видел первый раз, вообще не весело было. Я ехал на ниве. Нива это у нас тайга. Недавно поменяли новый подчипник здесь. На время еду и что то машина чуть спустилась. Задняя часть. На время смотрю. Через зеркало заднего вида. И тут колесо находится где-то не в этом уровне, а где-то в этом уровне. Вот, наше колесо вот так вышло, и машина вот так едет. Едет, едет. Я одно время останавливаюсь, смотрю. Что-то у нас колеса шире начали ехать, чем мужчина из-за этого решил остановиться. Смотрю, здесь ни чипника, ничего нету. Сейчас пару метров я проехал Я решил, что этот Ну, мне посоветовали Лучше его поменять, полуось Полуось вышел, а здесь Что случилось, оказывается у меня Вот здесь хомут есть у них Я купил Баюшный полуось За полтора тысячи Вот такой баюшный полуось Новый хотел поменять Новых в магазине не было, сказали под заказ И ждать надо было что долго не ждать я решил не взять. Ну Боюшнюю тоже проверили. Вроде состояние не критическое. Вот почипник. Вот свой старый родной стоит. И вот эта штука стоит у него. Ну вот почистил я его. Все. Вроде нормально. Сейчас вот эти болты тоже поменяю на свои. Они там один болт с плохой резьбой идет. Я лучше все свои поставлю. Да. Мы тогда у нас почипник чуть... Шатался, решили его поменять. Мы его поменяли. Вот эту штуковину новую купили, поставили, нагрели, накинули сюда. Ну, не именно, а на нем, на моем. Накинули, все нормально, ехали. А на время вот эта штука полетела отсюда. И все. Там вот этот наш полуось ушел сюда. И вот такой случай. На заднем, хорошо, что у него передок. А на заднем мосту ехать не получалось. Включил передний мост, блокировку и поехал. Чуть-чуть ехал, поднимал на донкрате, закидывал обратно вот так. Закидывал, опускал, ехал. Опять выходил он, опять закидывал, опять выходил. Ну вот, такой случай. Наверное, кто-то из вас тоже сталкивался с таким случаем. Вот, решил я его сейчас поменять. Вот, сейчас... Она сама вышла барабан был здесь, чтобы бараб барабан снимать тоже чуть тяжеловато было. Я что сделал? Ну, начал, было чуть тяжело. Взял газовый баллончик, который продается в магазинах. Нагрелый барабан круговой. И этот, молотком, дерев этот, деревяшка, туску поставил на эти болты. И вот крест-накрест на ударил пару раз, он сам слетел. Так что много усилий, усилий вкладывать много не надо. Нужно просто баллончиком его нагреть и 2-3 удара доской. доску ставите молотком крест-накрест, и он сам слетит. А так без этого его тяжело снимать. Я его сейчас вытащу. Уберу. <coughs> Так-то вроде он состояние вроде хорошее, но я чуть проехал, боюсь, что он загнулся. Потом у нас вот редуктором испортит. Все, и стал рисковать купил другой более уверенный когда вы не покупаешь тоже там тоже уверенности мало но все равно вот это у него стоит хорошо вот, ну тут полностью сбор идет <coughs> подшипник в хорошем состоянии он тоже свой пока стоит у них если не выпал значит будут надеяться что мне тоже не выпадет в дальнейшем небольшой совет если меняет это, это после как мы его поставили новый вот этот поставили на полуосе здесь две точки хотя бы сваркой надо поставить. чтобы он не слетел отсюда. А то по дороге он вас конкретно подведет. Так хорошо, что рядом с домом, если далеко, далеко было бы, то надо было бы уже над, по дороге там его ремонтировать. На дороге ремонтировать. Темное время суток было. Все закрыто, из-за этого тяжело бывает. Вот это меняете, сразу здесь сваркой две точки ставите, и все. И проблем не будет у вас. В следующий раз, когда снимать его болгаркой, маленькой болгаркой, можно аккуратно отшлифовать и снять. Проблем никаких нет, можно это сделать. Опять, тоже же самое поставил, приварил. Сейчас я решил все это поменять. Чтобы это поменять, мне надо вот это снять отсюда. Здесь 4 болта имеется. Вот 4 болта. Вот. вот эти болты у нас здесь находятся. Вот. Раз болт, два, два болта. И еще внизу тоже два болта. Я их сейчас откручу. Одной рукой снимать и откручивать не получается. Ну, получается-то получается, но тяжеловато. Поэтому где-то у меня, вот. Ну, я их уже расслабил. Ну, расслабил. Сейчас вот так откручу. Это вытащу сюда. Вот это вытащу сюда. Дальше подчипник надо будет вытащить. Там еще сальник имеется. Сальник. Ну, санник тоже вытащим, все, потом покажу вот такой новый сальник, чтобы масло туда не вытекало. Это сальник идет сюда. Вот сверху. Вот так ставится. Все. Чтобы его снять. Вот. Вот это чтобы снять. Нам пришлось всю эту систему разобрать. Но мне его надо было и так разбирать, потому что цилиндр, видите, тоже вышел. У меня там новый цилиндр есть. Его тоже можно вот манжет поменять, поставить на место. Он рабочий был, цилиндр. Поставлю. Оставлю его в виде запаски. А сюда поставлю новый цилиндр. Вот жидкость тоже течет, Вот. Открутил все. Кайки там. Вот вытащил. Этот вытащил. Всё. Сейчас осталось подчипник вытащить. Сюда надо будет сейчас подчипник вытащить. Посмотрим, как-то надо его вытащить оттуда. А Потом за ним находится вот эта наша шту штуковина за подчипником. Потом еще манжеты. Ну сейчас я вытащу все это. Вот наш виновник. Почипник. Мы это тоже сняли. Тормозную жидкость тоже убрали. Чтобы не мешать почипник снимать. Вот он у нас. За мной, чтобы цилиндр менять, все равно надо будет открутить. Поэтому я решил это сразу открутить, убрать. Чтобы он нам не мешал здесь. Почипник сняли. Ну чуть-чуть надо было его рассчитать. Он хорошо сидел здесь. Вот наш здесь находящийся почипник. Новый. Вообще, который... Мы поминали недавно месяц, как нету. И вот этот наш друг, который нас подвел. Там еще саник остался. Если видите, вот. вот здесь санник имеется. Вот этот саник тоже надо сейчас снять. <coughs> загнуть и снять. Так аккуратно, как чипник не получится, у нас сегодня. Поэтому, чуть-чуть усилий надо будет прикладывать. Снимем сейчас. Вот наш манжетик. Манжеты, он, оттуда мы его вытащили. Вот здесь он был. Я его вытащил. Уже белый пару ударов сделал. Место сделал для отвертки. Потом вот отвертость зацепил, загнул его и вытащил. Вот так прямо вытаскивать. Неудобно было. Не получалось. Решил так, так, таким методом вытащить. Сейчас я его туда поставлю. Новый. Вот у нас новый. Аккуратно. На место поставим туда. Вот так Возьму такой диаметр Головку или трубу И слегка загну его. доведу до конца Он слабо держится сейчас Вот, слабо держится Но одной рукой не получается Я его сейчас поставлю и покажу вам. Вот манжет поставили туда. Вот такое приспособление, это головка у нас, 32 головка. Вот. 32 головка, вот эта насадка, я вот сюда вот поставил, сперва рукой поставил туда, и вот так и молотком слегка ударил сюда, и поставил на свое место. Сейчас он сидит там, хорошо сидит. Сейчас поставим полуось. Чтобы полуось поставить, вот эти полты надо поменять. На старом плохие, на моем хорошие. Свои поставлю туда. Потом полуось поставим. Отсюда у нас не получалось ставить полуось. Вот там находится пластинка. Вот эта пластинка. Согнулась Вот эта пластинка. Вот она мешала полуосип пройти туда. Нам пришлось вот подавало, пришлось снять ред редуктор и сейчас исправим пластинку и потом выровняем пластинку и потом поставим. Может потом получится уже поставить. А вот у нас раздатку мы сняли. Вот пластинка. А, ред редуктор мы сняли. Вот пластинка здесь которая находится сбоку идет направляющая пластинка. Вот это согнулось у нас и вот в раздатку ход закрыла. Ну, небольшое пространство закнул, Не получалось. Вот в это отверстие не получалось полуось вставить. Он вот так практически вот так закрыл и все, полуось не заходило. Сейчас нам надо будет вот этот пластинку выровнять и поставить редуктор и все будет готово. Так что если будут такие проблемы, надо будет уже по-любому редуктор снять. По-другому его исправить не получится в, данном, в данный момент. Вот, вот мы его выровняли. Видите, граны поднялись. Вот эти, вот их надо сейчас плоскогубцами выровнять. А Нужны на? надо выровнять. Так возьмем и выровняем. Угу. Так, так не получится. Посdri так вот сейчас выравнили все. Сейчас надо будет поставить. И проверить. Потом снять прокладку, все поменять. Здесь, который прокладку поменять. И полностью поставить уже надо будет. Э вот сейчас, когда отсюда смотрим, там шестеренки видно. Вот краны видно бывает. А тогда у нас не видно было краны. Вообще. На камере плохо видно? Конечно. Когда светят и смотрят... Гранально аккуратно видно. А так до этого у нас ничего не видно было. Фокус, фокус. Вот это вот, вот это что